Всех приветствуем на нашем вебинаре, организованном международной цифровой платформой индустрии недвижимости БРЭМ. Тема сегодняшней встречи — рынок недвижимости Германии после пандемии, возможные варианты инвестирования в недвижимость в Германии, получение ипотеки при покупке недвижимости, в том числе доходной, и ее особенности. На сегодняшнем семинаре краткий обзор ситуации и какие меры государство принимает для поддержки бизнеса и граждан, когда ожидается открытие границ, Варианты инвестирования и ипотека, возможность приобретения недвижимости удаленно. На эти и другие вопросы нам ответит Антон Пюков, генеральный директор компании Berhaus Гмбх. Итак, Антон, еще раз хочу вас поприветствовать. Расскажите, какова ситуация в Германии, как восстанавливается страна после пандемии коронавируса. Насколько я знаю, уже снят запрет на перемещение внутри страны. Открываются аэропорты, возобновляют работу магазины, салоны красоты и другие предприятия сферы услуг. И все постепенно возвращается к обычной жизни. Да, Алексей, здравствуйте. Благодарю вас за приглашение. В начале выступления скажу, что да, конечно, Германия одной из первых начала возвращаться к нормальной жизни. Вот, в принципе, уже недели-две назад как были открыты рестораны, кафе, магазины и так далее. Вот, поэтому это все случилось гораздо раньше, чем у нас. Вот. По данным аналитиков, Германия пострадает от пандемии в гораздо меньшей степени, чем другие европейские страны. Но, тем не менее, будет зафиксирован, э, э, будет зафиксирован и сейчас фиксируется уже безработица, в том числе падение ВВП составит э, порядка 2 с небольшим процентом. Вот. Другие европейские страны этим похвастать не могут, там <coughs> прогнозируется падение ВВП около 5-6%. Вот. Соответственно, рынок недвижимости э, тоже, конечно, подвержен этим рискам, но та операционная деятельность, которую осуществляет компания Берхаус, это касается Берлина, столицы Германии и земли Бранденбург. В меньшей степени это ощутит на себе, потому что в Берлине нет таких больших производств, вот, соответственно, меньше безработица, вот, поэтому не так затронет эта проблема землю Бранденбург и Берлин. Вот. Может, в большей степени он затронет промышленные районы РУР и также районы, где находятся автомобильные заводы и другие заводы Германии. Да, скажите, Антон, какие меры государство принимает для поддержки бизнеса и граждан? Да. Ну, Немецкое правительство, а также земли и города, они самостоятельно помогали предпринимателям. Ну, а что касается Берлина, то э, платежи получили все компании э, небольшие, средние и крупные, которые обратились за помощью э, в, в городу, э, к руководству города. Вот, соответственно, выплаты составили, насколько я знаю, около 5 тысяч евро, это для маленьких компаний, и до 60 тысяч евро э, для более крупных компаний. Соответственно, деньги поступали как из самого города, так и из земли Бранденбург. Вот. Также, были, также были выданы и выдаются, видимо, сейчас безотзывные кредиты от 500 тысяч евро до 800 тысяч евро мод для компании. Но это в зависимости от количества работников и персонала в данных компаниях. Вот. Ну, в разговорах с профессионалами рынка, с аналитиками всевозможными и так далее, они на данный момент не отмечают никаких, никаких резких скачков в стоимости объектов, земельных участков и так далее. То есть ситуация, в принципе, достаточно стабильная, что касается рынка недвижимости и земли. То есть кризис не повлиял практически на рынок недвижимости и стоит, либо не стоит ожидать падения цен на нее? Ну, такого падения цен не прогнозируется, просто был отложенный, некий отложенный спрос на данный момент. Вот. Ситуация станет более ясной, видимо, может быть, через полтора-два-три месяца. Вот. На данный момент, ну, конечно, не работали там учреждения и так далее, нотариат работал. Вот. Но надо посмотреть в ближайшие полтора-два-три месяца, может быть, чтобы понять ситуацию на рынке. Пока, пока нет. Хорошо, такой вопрос. А когда ожидается открытие границ для граждан? Готовы ли уже принимать новых первых клиентов? Ну, открытие границ внутри Европы оно уже состоялось. В принципе, основные страны, которые были, может быть, меньше затронуты, они уже давно открыли границы. Вот, насколько я знаю, есть некие проблемы в Италии, то есть для итальянцев не открылся еще, не открылись границы там, с Австрией и так далее, и Швеции. Вот, Германия, насколько я знаю, все страны для Германии границы открыли. Вот, также и Германия для них. Ну, пока для Россиян, это да, еще вопрос. Ну, прогнозируем открытие границ для нас сейчас предварительно, насколько я знаю, Россия согласовывает сроки, ну, или по крайней мере, инициирует э, это открытие с 15 июля. Вот, ну, как наиболее оптимистичный прогноз э, пессимистичный прогноз, может быть, до 1 сентября все-таки откроют э, границу с Германией, ну, для того, чтобы клиенты потенциально могли участвовать в процессе покупки или осмотре объектов недвижимости, которые они хотят приобрести. Угу. Понятно. В связи с этим вопросом, а возможно ли приобрести недвижимость удаленно, находясь, допустим, в России? Да, безусловно. Недвижимость можно приобрести удаленно, и в этом нет никаких проблем. Для этого компания Берхаус предоставляет различные возможности, как просмотр объектов в. Ну, удаленный, удаленный просмотр объектов, фотографии и при необходимости мы можем делать 3D-визуализацию визуализацию, квартиры или домов. Соответственно, клиент, находясь в России, может э, своими глазами осмотреть эти объекты, вот, понять, насколько они ему интересны. Вот. Ну и дальше уже процедура, она, в принципе, такая, какая она была. Э, вот это... Если он фиксирует этот объект, соответственно, мы договариваемся с застройщиком, вот, высылаем все необходимые документы, договор и так далее, ну и дальше по процедуре. Mm -hmm. То есть это все возможно да, конечно. А, да, Антон, скажите, а какие варианты инвестирования и ипотечной программы для граждан а предусмотрены в Германии, в том числе для нерезидентов, не для граждан Германии, допустим, для граждан России? Да, я понял вопрос. Существуют различные варианты инвестирования, в том числе uh, для арендного бизнеса и, и возможность получения ипотеки для приобретения данных объектов. Uh, на данный момент мы видим uh, интерес клиентов к инвестированию в квартиры небольшой площади, такие как студии, незонеты, так называемые, это первый этаж там где у покупателя есть как бы небольшой дворик и выход на, на него не на террасу не на балкон а дворик вот. поэтому это студии мезонеты небольшие однокомнатные квартиры небольшие двухкомнатные квартиры это может быть 60 процентов интересует наших потенциальных клиентов вот. Как вариант, это, то есть из-за чего люди приобретают такие квартиры? Ну, Во-первых, это стоимость, то есть она колеблется где-то порядка от 130 до э, 180, 200 тысяч евро, то есть э, сравнительно недорогая. Вот. Эти квартиры приобретаются для детей, которые могут проходить обучение в Германии. Также в случае, если необходимо отправлять родственников или кого-то на лечение, вот. А также, в принципе, это достаточно ликвидные, вернее, можно сказать, очень ликвидные объекты, которые в последующем можно сдавать в аренду и получать непосредственно доход от сдачи квартиры в аренду. Вот. В связи с этим, для того, чтобы облегчить такую, покупку таких объектов и, соответственно, снизить стоимость объекта, мы предлагаем различные варианты ипотеки так как компания наша, Герхаус, мы взаимодействуем с несколькими финансовыми группами, которые в свою очередь имеют э, сеть различных банков. Вот. Для этого мы, э, соответственно, и привлекаем данный вариант и, ипотеки. Вот. Вкратце можно сказать, что для получения не резидентом ипотеки для покупки квартиры в Германии документов много не нужно, весь пакет состоит из... Э, Специальная форма, которая заполняется, копии иностранного, заграничного паспорта. Вот, и справки из банка о происхождении денежных средств. Вот, собственно, это начальный пакет. Затем происходит рассмотрение банками, так сказать, этого запроса. Вот, потом клиенту дается несколько вариантов. То есть различные банки с различными условиями. То есть длительность выплаты ипотеки, она составляет, может быть, от 10 до 20 лет вот, в зависимости от процентной ставки также процентные ставки ну и фактически клиент выбирает э, что-то для себя самое подходящее самое лучшее вот процентные ставки колеблются для нерезидентов от 4 до шести с половиной процентов годовых да. ну все равно это на смотреть непосредственно непосредственно как бы, какой объект какая стоимость и так далее и так далее. вот надо учитывать что ипотека выдается на 45 процентов остаточной стоимости объекта то есть 55 процентов стоимости и до которые несет клиент при покупке он должен иметь на счету то есть соответственно если квартира стоит 100 тысяч то он платит 50 то есть на счету у него должно быть 55 тысяч плюс, плюс до расхода. это налог на покупку 6,5 процентов и вот и его оформление и также расходы риэлтору вот, это то, что касается ипотеки. Ну вот, в данный момент у нас есть практически недавно объект для продажи. Вот Мы можем его в данный момент презентовать. Это как раз квартиры такого профиля, то есть однокомнатные, двухкомнатные. Вот, и метраж там начинается от 25 и заканчивается 40 квадратными метрами соответственно. Вот. Пожалуйста, тогда... Объект, да, можем сейчас показать. Да, вот э <ти feared> это объект находится в районе Лихтенберг. В принципе, достаточно известное место вот, э для россиян. Ну, там находится вокзал, на который раньше еще прибывали поезда, они шли до Лихтенберга. Но сейчас идут уже дальше, до ЦО и так далее. Вот прекрасная природа здесь. Ну и, соответственно, вся инфраструктура города. Парки, много озер. Да, следующий слайд, пожалуйста. Да, вот карта. Соответственно, вот здесь он отмечен. Как раз этот объект находится рядом. Ну, тут автобусные остановки, понятно, и линия s бан и u бан. То есть достаточно все находится рядом, поэтому проблем с передвижением и транспортных проблем здесь быть не должно следующий фаза. да ну здесь соответственно как и презентации каждого объекта тут указаны магазины различные возможности культурного время провождения искусства также спортивные различные объекты и где можно провести свободное время также провести время с детьми вот здесь также, да, вот остановки и возможности транспортного перемещения. Вот, до Берлинского аэропорта 20 километров, примерно, тут написано, да. Следующий пожалуйста. Ну, примерно так будет выглядеть этот дом. Так что можно посмотреть на внешний вид. Ну, да, здесь балконы с этой стороны, а с той стороны э, большие террасы. В принципе, у каждой квартиры есть балкон и терраса. Ну, практически у каждой. Небольших, наверное, нет. Вот. Также можно сказать об этом застройщике. Застройщик на рынке очень давно. Соответственно, мы продаем его объекты тоже достаточное время. вот Они пользуются большим спросом и достаточно быстро очень расходятся. Либо бронируются, либо сразу выкупаются. Вот. Ну, в том числе и по ей практичным кредитам. Следующий пожалуйста. Да, ну здесь представлены непосредственно планы квартир. Да, мы здесь видим вот как раз однокомнатная квартира. Ну все, соответственно, хорошие планировки, новые дома. Вот здесь вот также мы видим эту террасу большую. В принципе, всегда приятно провести время на террасе. Хорошая погода. А Берлине погода достаточно хорошая, то есть и даже осенью и ранней весной там уже достаточно тепло, поэтому много времени они проводят, большое время проводят на террасах. 25 метров – это вот расплощадь самая маленькая. Следующий. Так, это я сейчас просто не вижу здесь метраж. Да, ну, еще одна квартира, да, вот тут балкон. Террасы нет, но балкон тоже одна комната. Следующий. Да, вот здесь квартира больше, да, это уже больше 40 метров. Ну, вот здесь, видите, какая большая терраса, почти как полквартиры. Вот, ну, тоже, да, планировка кухня здесь гостиной плюс отдельная спальня выход на террасу из гостиной и спальни терраса большая да, спасибо вот поэтому здесь собраны все преимущества данного объекта вот и он буквально только-только поступил в продажу то есть можно в принципе его бронировать смотреть как раз мы здесь можем сделать более подробный видеообзор объекта и так далее вот поэтому пожалуйста у кого-то, если будут вопросы, то, пожалуйста, обращайтесь. Да, ну, все ссылочки будут в описании, поэтому, да, будем рады ответить на все интересующие вопросы потенциальных покупателей. А, наши специалисты всегда на связи и готовы ответить на любой вопрос по поводу приобретения данных шикарных квартир в непосредственной близости до да, Берлин. Я также на карте обратил внимание там и офисы крупных компаний, таких как Coca-Cola, да, то есть да, главные центры, да. Там большой <свят> парк на севере, а от этого объекта, как раз большой парк для хорошего времяпрепровождения на природе. так Но ну, вообще эти районы очень зеленые достаточно. Да, конечно, объект очень-очень хороший, очень быстро, так скажем, быстро он должен на рынке найти своих покупателей, поэтому хотелось бы да, <свят> видеть их в том числе и россиян в числе потенциальных покупателей данной квартир. Хорошо, Антон, спасибо вам большое за уделенное нам и нашим инвесторам время. Я уверен, информация это действительно очень важная и познавательная для тех, кто настроен выгодно инвестировать в доходную недвижимость Германию и в дальнейшем стабильно зарабатывать в этом сегменте, наращивая прибыльные активы. Вопросы нашим экспертам вы можете задать, оставив заявку. Ссылку мы оставили в описании. Также подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы всегда быть в курсе новых вебинаров и полезных для инвесторов новостей. Всего хорошего, делайте выбор обдуманно и инвестируйте с умом. Спасибо большое.